Значит так, это видео супа снимаю специально для моего детеныша, который меня уже замучил, как я варю суп. Так, значит берешь картошку, чистишь картошку, смотри какая кастрюля у тебя будет, на сколько литров, чистишь кастрюлю, чистишь картошку, потом берешься луковица, берется морковка, и сегодня я тебе сварю с милиной. вот. Так как ты видел я варю можно бросать туда и пшено и рис и гречка так дима берется кастрюля наливается вода ложится туда мясо это мясо сначала оно закипит в одной воде ты его сольешь помоешь и в другую кастрюлю с водой ложишь и оно у тебя должно кипеть час-полтора час в общем варится теперь так как ты не любишь у меня зажарку, то сразу сюда ложишь луковицу. Пускай она варится. Так, дальше. Режем картошку. Вот, порезал кубиками картошку и высыпаешь в кастрюлю с мясом. Так, высыпаешь все. Теперь режешь морковку. Сейчас покажу смотри, разрезаешь морковку э, такими слайсами и потом можно через сырорезкой вот такими брусочками или можешь просто ножичком вот так брусочками или же на крупной терке натираешь Все. И выбрасываешь. Теперь смотри, если ты будешь вместе, если ты будешь варить с какой-либо крупой, то сразу с морковкой бросаешь туда и крупу. Если нет, то вот мы бросим уже в самом конце. Ты прекрасно знаешь, что там ее надо настаивать буквально 5 минут, чтобы она была готова. То есть запариваешь кипятком. Понял? Так, все, нарезаем. Так, нарезал, бросил. Бросил суп. Теперь солишь, перчишь. Соли я бросаю пол... на вот эту кастрюлю, видимо. Бросаю пол столовой ложки соли. Так, теперь берешь куркума. Только немного, как я в прошлый раз бросил, все оранжевый суп стал. Так, куркумы там чуть-чуть бросишь. Посмотришь, перец черный, смели лавровый лист и... Травы, ты знаешь, где их найти. У меня в шухлянке. Все и кипит, пока варится, пока картошка, ты будешь этим ножичком проверять, пока она не станет мягкой. Тогда она уже сварилась и бросим потом мивину с тобой. Так, картошка хорошо уже протыкается, и мы теперь сюда высыпаем мивину. Ты высыпаешь мивину ее покрошишь перед этим. Так, а лук, лук можно цибулю можно уже изымать. Так, теперь смотри, это 5 минут оно должно еще покипеть, ну, может, меньше, посмотрим. Так, и теперь или можешь добавить сюда, чтобы оно было жирненькое, чуть-чуть олейки или смальца. Ну, в этот суп сейчас я добавлю смалец. Так, все, закрываем, ждем 5 минут и в конце уже высыпем, высыпем зелень, какая у тебя будет там, чтобы она осталась зелененький и красивенький. Ну вот и все, такая красота получилась. Сейчас насыплю моему сыночку. Я сначала не хотела его выставлять в YouTube. Можно пускать просто сыну будет. Но передумала, потому что так он может его где-то потерять, а если будет у меня на канале в YouTube, то никуда она не денется и будет он у меня готовить его как миленький. Ох, какой интересный, красивый такой супчик. И легенький, простой, без заморочек, Студентский. И студенческий. Ну, в общем, не важно. Главное, что он еще не, это, не оранжевый получился от перебора куркумы. Так, вот это я сейчас сфотографирую, как было на заставочке. Все, Дима, давай готовь.